Учение Аркадия Наумовича Петрова «Древо жизни». Зодиакальные лучи. Луч «Анит». Это луч «Вода». Первозданная «Вода-луч» в которой кластерные структуры света и воды образуют модуляторные кристаллические образования эталонной настройки. От взаимодействия этих двух сил космоса в гипофизе человека образуются розовые кристаллы, которые фокусируют и пропускают через себя к Земле белый свет, а от Земли в космос свет золотой. Когда это происходит, человек растет и поднимается извод коллективного сознания, которые обозначаются синим цветом. Сначала луч вошел в гипофиз, заполнил голову и стал вытеснять темные энергии вниз. Вытеснив основной негатив, он несколько раз прошел весь организм вверх и вниз, как бы зачищая остатки. После этого в районе сердца образовались светлые кольца, а голова заполнилась золотым светом. И этот свет распространился по контуру тела, по коже, и стал выдавливать самые мелкие элементы негативной энергии в сторону копчика. И через копчик клетку-сток. Где были затруднения, луч работал в образе юлы и работал множеством лучей, имеющих вращательное движение. Где тканевые и клеточные жидкостные среды очищались, появлялись образы рыб легко скользящих по водам сознания. Почему по водам? Потому что не существует вода сознания, а только воды. Вода не бывает в единственном числе, как молекула H2O, ибо у одной молекулы нет свойства текучести. Глядь, поверх текучих вод Лебедь белая плывет. Александр Сергеевич Пушкин Когда луч касался мутно грязноватых вод, В поврежденных участках тела то появлялись светлые образы геометрических фигур. Возникали сильные вибрации, и из клеток выходились цепленные ромбы розового, красного, фиолетового, салатового цвета. Это как лента из ромбов, и они оседали вниз. Потом к ним присоединились белесо-голубые сферки. После очистки в сферках, в сферках появился образ цветка. Воды стали визуально осветляться. Появились цветные энергии. И стали свободно перемещаться по всему организму. И вправо, и влево, и вверх, и вниз. Когда первозданные воды луч проходил системы и органы человека, он очень нежно работал по восстановлению систем и органов по связям и взаимосвязям разноуровневых структур организма. Там, где луч останавливался, задерживался, он образовывал сферу с программой коррекции. Из сферы к проблемным областям выстреливал лучик преобразования – и то место, которого он касался, встряхивалось легкими волнами вибраций и сотрясений. Сферы, лучики, искорки разрастались и заполняли собою всю кровеносную, лимфатическую, межклеточную среды. Подступали к сердцу и охватывали его легкой, радостной, целительной пеной. Они проникали в сосуды и капилляры. Когда восстановительная работа с жидкостными средами организма расширилась и охватила собой все структуры и системы, из человека через его стопы к центру земли, вырвались два луча. От этих лучей сердце Земли стало расширяться и готовиться к ответному резонансу. Сначала импульс, импульс от Земли пошел на Венеру, где принял в себя программу нормирования чувств и эмоций потом к Создателю. Здесь луч принял в себя кристалл нового сознания и сферу жизни и снова вернулся в сердце Земли. После этого вокруг сердца Земли начали возникать скрипичные ключи зеленого цвета и стали концентрироваться в ответный резонанс, который Земля готовила человеку. Создатель, внимательно наблюдавший происходящее, сказал, «Вот я вам дарю свое большое сердце, учитесь любить. Луч от этого сердца придет каждому». То открыт душой и там где была тина низких желаний будет а та самая нить ариадны и еще он сказал, что нужно творить в теферет. и этот луч обладает обязательным свойством пока луч не закончит начатую работу, он не прекращает ее. Когда ответ на резонанс был готов, луч Анит вышел из сердца земли мощным золотым светом и поднялся наверх, к человеку, где вошел в проническую трубку в копчике и наполнил ее до самой макушки золотым сиянием. Этот луч обладал широким спектром действия, в том числе и психологического аспекта. Он преодолевал и снимал внутренний саботаж негативных клеток, возвращал их в единство. Сфера жизни, которая поднялась в луче, стала расти, и вошла во взаимодействие с планетарным эгрегором власти. Под ее воздействием стала преобразовываться доминирующая программа эгрегора, и от эгрегора преобразования пошли на олигархов, догматиков, церковников и политиков. Их окаменелые сердца Огражденные забором представлений о своей исключительности стали умягчаться, деформироваться и сокрушаться. Обломки попадали вниз, под эгрегор, в клетку сток, и там преобразовывались в энергии света. От этой энергии, как дождь на всех людей, животных, растения и минералы, Пошли серебряные лучики. После этой работы сфера жизни стала медленно, не спеша, обстоятельно двигаться вокруг земного шара, расширяя работу с коллективным сознанием. И вдруг открылась Гиперборея, страна богов. И луч из Гипербореи Пошел к созвездию Водолея, и стало ясно, что Золотой век будет непосредственно связан с той идеологией развития, которая была выработана здесь. Звездные мужчина и женщина с кувшинами на плечах наклонили свои сосуды, и из мужского кувшина излился на землю новый огонь жизни» а из женского – новые воды сознания. И сама Земля была как чаша. Там, где слились вместе новый огонь и новые воды, возникло сильное световое поле и образовалась новая галактика. И как только это произошло, льды отступили – и на северном полюсе стали цвести цветы и расти деревья. Показали большое озеро кристально чистых вод. На берегу выделялся огромный мощный кедр. И каждый, кто видел озеро, мог искупаться в нем. Кто доверялся этим водам, выходил из них будто покрытый серебром и у него открывалось дыхание сердца. И в этом дыхании стали нарастать и укрепляться райские эталоны проявления жизни. И лебедь выплыла со страниц пушкинской сказки прямо в северные воды Арктики. И обернулась прекрасной царевной, богиней, готовой наполнять любовью и счастьем Мир своего возлюбленного князя. И его показали. Нового возлюбленного земли. Как нового человека. В которого входят два космических потока. Огонь и воды. Потоки входят спирально. И образовывают новую ленту космической ДНК. И от этих потоков. В голове нового человека проявляются кристаллы розового цвета по гармонии всеобщей любви. Через нового человека энергия космоса вошла в ядро Земли, а из ядра устремилась к Венере, где была усилена эталонной матрицей природы и снова вернулась на Землю. Напротив нового человека появились его небесные отец и мать, и все они были одного роста. И человек спросил, «Это я расту, или вы нарочно уменьшились?» И услышал ответ, «Мы равны». Равенство – есть принцип отношений в семье Бога «Семь, я», которая раскрыта в трилогии Аркадия Наумовича Петрова «Сотворение мира». С вами была Ирина Иванова.